Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт и сегодня у нас будет обзор работы по мостику. Итак, друзья, все, что вы видите сейчас за моей спиной, оно не было так изначально. Когда мы пришли на данный проект, мостик был уже в непригодном состоянии. Нам пришлось полностью все демонтировать и отстроить заново. Первое, что мы сделали, ну, естественно, демонтаж. И под ним мы увидели основание из асбестовых труб. Трубы это были пустотелы, в которые мы залили бетон, установили туда арматуру, подрезали ее все по нужному уровню. И дальше было принято решение, вместо деревянного мы сварили металлический каркас. Вот какую-то часть из мостика, где мы заходим, мы использовали старую, немножко ее отреставрировали. Вот, сварили полностью металлический каркас и дальше мы выбирали материал, так сказать, для нашего пола изначально было принято решение, что это будет у нас лиственница, но потом с заказчиком мы переиграли и решили использовать доску ДПК из древесно-полимерного композита сразу забегая наперед у этой доски есть ряд преимуществ, так как она практически не подлежит климатическому воздействию, вот, ну и также мы увидели в ней ряд недостатков так как после монтажа и хочу заметить, что мы это сделали качественно, она все равно под нашим весом, как-то скрипит, скажем так, издает посторонние звуки, что мне бы не хотелось. И такого нет при использовании натуральных материалов. Смотри, вот видишь, вот когда ты идешь, вот когда мы передвигаемся по мостику, то слышны звуки, как под ногами, под нашим весом доска деформируется и скрипит. Итак, как я уже говорил, были асбестовые трубы, куда мы залили раствор, установили туда шпильки. На шпильки мы приварили наш металлический каркас, устелили композитную доску. И остальные все элементы у нас изготовлены из натурального дерева. Материал был выбран у нас сосна, так как он не очень дорогой. Также все болясины у нас были сделаны из металла. И столбы, ну, скажем так, те балясины у нас были внутри полые клееные. Вот, было принято решение это для того, чтобы э, материал у нас в дальнейшем не покрутило, никак не э, поддавался он деформации. Сделали мы э, наши вот эти вот столбы. Вот, у нас они э, клеены. Вот, клеены из натурального э, сухого дерева. А вот уже вот эти вот перекрестия и сам поручень мы изготовили из э, э, цельного материала, естественно, сухого. Итак, наши перекрестия изготовлены из натурального дерева, и э, с торцов мы тоже из натуральной сосны сделали обрамление, чтобы, скажем так, окультурить наши все примыкания. Естественно, э, натуральное дерево требует температурных у нас э, зазоров. И еще одним из важных пунктов было это вечернее освещение. Э, здесь у нас э, заложены провода под нашим мостиком, они э, в две точки, и установлены на наш мостик э, два э, фонаря, которые ночью будут освещать все вокруг. Итак, для наших перекрестий мы использовали сосну э, сечением 100 на 100, э, а поручень у нас изготовлен из сосны э, толщиной 4 сантиметра. Я надеюсь видео было для вас интересным, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет для вас еще очень много интересной информации.